Fine. tonight, tonight. Сейчас, наверное, да. По факту у нас что-то морозил датчик детонации, ну, потом, вроде, фишку одели, нормально пошевелили, все заработало. Но, опять же, едем по дампе, и у нас отрыгивает генератор. Пришлось заезжать в Ломоносов, покупать новый генератор, его там же устанавливать, еще час, наверное, потратить. Ну, по крайней мере, сейчас все нормально. Ну, вот, катаемся и настраиваем, не знаю. Правда, поток очень плотный у нас здесь Но... Пятничная суета Пятничная А, суета. сегодня Пятница, точно, да Народу, да, дофига Из-за Пятницы, конечно, я не сообразил Ну, сейчас покатаемся Я не знаю, тут особо снимать нечего По пути я, может, еще поснимаю конечно пипец все ж все шумит что можно цветовый, да не нас бросилось да вдуваем один и два бара больше не вдували смысла не вижу потому да тачка под триф сделана. Площадки у нас не получилось покрутить, потому что не успевает физически. есть, там где-то тысяч подписчиков набралось, Но я года 3-4 уже как не делаю видео. Я думаю, мою морду, если кто-то смотрит из Питера, наверное, знает. Так что всем автоспорт, ребята. Делайте то, что вам нравится. Не гоняйте и не дрифтите в запрещенных местах. Делайте такие на культуре заноса и на автодроме. Не надо хулиганить. Вот это правильно. Даже как мы на ралли ездим и тренируемся. Не на общественных дорогах, а именно ну, тренировки делаем, блин, закрываем кусок дороги, тренируемся нормально, причем дороги глухие в Карелии, Там никто не ездит, кроме Гронцов, что. Пригоняем нормально, как... никто не вылезет, никто не выскочит, навстречу не пойдет. Очень, очень опасная тема. Очень поздно. солом там под вытекло и как-то то ну, перегрев то ну, не перегрев долили воды в общем. поехали дальше все в принципе гладко нормально испытать а, в дрифте мы так не смогли потому что нефти а, беспредельничать где-то на площадках а, торговок это бред то есть мы не нарушаем У себя маленький отзыв, мне есть чем сравнить, я с разными настройщиками работал И если вы хотите пизда, эту прошивку за адекватные деньги квадиму но только к нему в Питере Больше настройщиков по моему мнению, адекватных и хороших нет Ну, не обижайтесь, если я кого-то обидел, но это факт Ну, просто отзыв, честно Он мне не платит в общем, сейчас приедем, я думаю, что если не, не супер темно будет, э, сниму капотку и, ну, вообще, машину как бы покажу, что и как сделал. Так что, ну, либо там, не знаю, может под фонарями где-нибудь встать, посмотрим еще. Все, ребят закончили все откатали проблем нет никаких все я безумно рад короче обращайтесь только к лучшим настройщикам санкт-петербурге это конечно же вадим я думаю все контакты под видео будут в описании ну, подписывайтесь на канал вадима обязательно ставьте лайк если ты хочешь чтобы твоя машина также качественно была настроена и смотрите новые выпуски да. ну все откатали Проблем нету, то есть, ну, единственное, с сейчас опять же у нас как-то что-то там непонятно. Сейчас, ну, это обрежете, и да. этот кусок, который сейчас запишем, в ставите. Сейчас мы вам покажем немножко, из чего сделана тачка. Небольшой, ну, немножко расскажу про нее, я думаю, Вадим поснимает. Ну, мотор очень простой, 1.6, как бы 124 на толстых шпильках. Соответственно, турбо это 16G, TD05. Ну, обычный какой-то китайский, типа, ну, Курок. все обычное, да, как бы. Собрано вроде неплохо, да, на два бара. Вот, соответственно, что, главное, это катушка, хука, а из-за нее нет пропусков зажигания и свечи там. Они обычные, но у них номер там специальный, это тоже очень важно. Разрезные шестерни, Вадим, кстати, на настройку покрутил их, машина поехала намного лучше. А без настройки, ну, во время обкатки Тачка тоже комфортно ехала Потому что, э, ну, типа Из-за того, что фазы были там Ну, ну сузили Короче, просто, да, углы да. Сдвинули, и меньше, Тачка да. офигенно ездила по городу То есть, ну, на работу, по пробкам Вообще пофиг Что еще по машине? вот? Ну, комплект зеленок, выворот стоит Да вот. а, Ну, и в багажнике самое интересное багажники багажнике радиатор ну, и чтобы, бензобак. Да, да, и бензобак, такая. ну, типа, типа спортивный. Да, нас здесь нету. Сами видите, тут Ну, в принципе, справляется, все нормально и едет неплохо. Короче, завтра можешь скинуть какие-нибудь видосики с культурозаноса вставить, если интересно. Ну, посмотрим, да, что будет. По салону тут сами видели. Ну, тут снимать особо нечего, потому что я все это в принципе снимал, тут завалено все колеса и все остальное. Часть ну, на всякий случай. Но все это пригодилось. Главное, что мы справились сегодня с этими трудностями. Инструмент. И, все да, инструмент показалось. все есть и все круто. Короче, я безумно доволен. Вот ну, самое главное. Спасибо огромное. Ой, да вот, не зашь. Так что, ребят, э, все откатано. Не забывайте, опять же, подписываться, ставить лайки, ну и ждите новых видосов. Всем пока, <св> в общем, и до новых встреч. Пока.